Всем привет, с вами я Каффин сегодня мы начинаем проходить ну как достать соседа. Как я собирал все вот эти орудия пакости, я не смог вам показать, камера сбилась, но как я их буду устанавливать вы увидите, это уже хорошо. И еще, перед тем как мы начнем пакости, пожалуйста, поставьте мне лайк. И подпишитесь на канал, чтобы помочь развитию моего канала, потому что я и дальше буду радовать вас связь контентом. Кстати, я скоро попытаюсь научиться монтажировать и работать в PS Вы, если смотрели мои видео по майну, то видели, что я уже что-то начинаю там делать, учиться точнее. И еще... Что? А, да, точно. Видео по Майнкрафту будут еще выходить, но чуть попозже. Сейчас он меня немного поднад. Мне немного поднадоел. А так, они правда будут. Вы не бойтесь. Давай быстрее, а, сосед. Это вообще первый уровень. <coughs> он самый легкий. Ознакомительный, так сказать. Да-да, он злится. Офигенно. Более интересно будет на втором уровне. И на третьем. Кстати, на третьем, с самого начала, как я начал играть в эту игру, я жестко так тупил, кстати, да? На третьем? Да, на третьем. Ну. Потом. Е. Yeah. Но потом я научился. И вот нормально. 100%. Ограничения времени я не буду ставить. Мне не нравится. А, не, на четвертом. Блин. Блин, куда? А, окей. Так, у телеэкрана. Воскр... Воскресный отдых. Сосед разваливается в кресле и телевизор. С непри... а, что? С непременной бутылкой пива в руке. Время от времени. Он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди? учитый момент для пакости. Поживем, увидим. Решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Подсказка. следите зачем а, а, затем, о чем думает сосед. Но это... Я знаю. Ладно, давайте приступим. Так, тут вроде все то же самое, только... Да, тут немного изменилось. Теперь туалетную бумагу можно... Наконец-то... И заюзать. Всё. так туалетную бумагу сразу угу. так он за креслом мы за слабительным да а мы его там нет все. отлично бежим срочно к нему в комнату и там уже начнем потому что пила я помню она очень долгая вот это я точно помню да А, он должен выпить забыл забыл совсем забыл простите Извиняюсь. Сердечно. Так, ладно. Ладно. Он же не через... Он не через кухню побежал. Какая радость. Ага. Все. Так, потом он пойдет на кухню, кажется, да? Так, Ладно. Мы уже успеваем. Я еще успею одну пакость провернуть. Такую. Вот эту вот. Все. А дальше мы пойдем туда, да? Все. Бежим. Е. Yeah. Ну это мастерский уровень, да, да. Е, -е, е, а там еще две пакости. Отлично. Я пройду на сто вот я вам точно говорю. Дальше, давай быстрей. Главное, чтобы он не успел остыть, это да. Он не успеет остыть. Ха -ха. Я ему не дам. У него будет так подгореть, пока я просто обещаю просто просто ничем не остудить <смех> так садись спокойно опа простите что а какого собственно говоря хрена стоп ладно что-то не так Но я все мы успею по-любому раскладить даже если там ты точно сработал теперь блин я не заметил что пилата не использовалась но это ладно я всем на сто процентов пройду ну, на, там на 93, на 95. Но это на, все равно. Я потом, если что, переделаю за кадром. Пускай. Ладно. Прошли. Еее. Yeah. Так. Все. Ок. На 100%, кстати. Ну, и всем спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментах, нужно мне э, продолжать эту игру или нет, и напишите, что мне проходить после этой игры. Ну, а так, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.